Меня, как всегда, не перестает удивлять общество и, в первую очередь, те люди, которые находятся вокруг. Я был удивлен, когда узнал, что люди не знают ответа на простой вопрос. Что отличает яд от лекарства? Знаете, по поводу вас у меня, в принципе, каких-то претензий, каких-то дурных мыслей нет, потому что вы люди вполне разумные, и я... Наверное, я даже уверен, что большинство из вас четко знает ответ на этот вопрос. Несмотря на то, что он в принципе риторически. Так вот, яд от лекарства, я все же отвечу для тех людей, кто будет смотреть это видео на этом канале в первый раз. Яд отличается от лекарства лишь дозой. На самом деле, все медикаменты, которые нас окружают, да, в принципе, не только медикаменты, почти все, то, что мы можем применять в качестве лекарства, если изменить дозировку, это превратиться в яд. Точно так же и в обратную сторону. То, что в принципе опасно в определенных дозах, не всегда, конечно, но, скажем так, с большего, учитывая то, что мы живем в биологическом мире, любой яд при определенных обстоятельствах, при каких-то сверхмалых дозах, а в некоторых случаях, как это происходит с цианидом, в больших дозах. Он теряет свои качества яда, скажем так, теряет свою опасность. Не будем вдаваться сейчас в подробности, в химию. Я хотел обратить ваше внимание исключительно на то, что это касается не только каких-то препаратов, медикаментов, веществ. Это касается точно так же и наших отношений. Я хочу провести сейчас параллели, показать вам, что в отношениях мера, она точно так же исключительно важна. И может приносить как пользу, так и вред. Возьмем самое простое, что мы применяем по отношению к другим людям. К примеру, добро. Добрые поступки, помощь. Знаете, в малых дозах это не балует человека. Это помогает ему. Действительно помогает. И в принципе это не вредит вам. Потому что малые дозы помощи, они как бы не наносят для вас большого ущерба. Но те, кто действительно нуждаются в помощи, для них ваша порука, ваше участие, Пусть даже в малой степени, оно может стать ну, хорошим триггером, хорошей поддержкой, подспорьем. То же самое можно сказать, к примеру, и о лести. Что такое лесть? Если в больших масштабах, то это неприкрытая ложь. Это откровенное вранье и вред ли оно может принести человеку что-то, кроме разочарования в тех, кто извергает эту лесть? Я думаю, что вы сталкивались с ней и прекрасно понимаете, что это отвратительно, это низко. И человек, который озвучивает по отношению к вам подобного рода лицемерие, он, наверное, воспринимается вами негативно. Но давайте посмотрим на лесть с точки зрения малой дозы. Предположим, человек к чему-то стремится, что-то пытается сделать, у него долгое время что-то не получается. Тут появляется близкий, знакомый, друг, коллега, который немножечко так, маленькими дозами подбрасывает лесть в форме поддержки, чтобы в человеке поддержать уверенность, поддержать стремление к его какой-то цели и говорить, у тебя все получится, я знаю, ты долго к этому шел, у тебя достаточно знаний и многое-многое другое. То есть в данной ситуации это тоже не будет правдой, потому что человек совершенно не уверен и не обладает знаниями, чтобы утверждать, что у того, к кому он обращается, это вдруг резко существует после этих слов. Но знаете, данная лесть в малых дозах, она в большей степени является поддержкой. Моральным подспорьем, и, наверное, это уже больше лекарства, нежели яд. Точно так же и все остальное. И свобода для детей, скажем так. Если вы дадите чрезмерную свободу и чрезмерно будете потворствовать всем желаниям ребенка, то он вырастет избалован. И ежели вы будете давать это исключительно дозированно, в определенные моменты, используя это в воспитательных целях, то я думаю, что ребенок вырастет более сдержанным, более взвешенным человеком, более разумным, более вкрадчивым. Поэтому то понятие, что лекарство от яда отличает лишь дозировка, на самом деле имеет параллели фактически во всех областях, во всех сферах нашей жизни. Если вы посмотрите, то вы найдете эти параллели. Я в этом совершенно не сомневаюсь. Кроме всего прочего, но ну, опять же, не забывайте про комментарии. Вы можете написать мне, задать какие-то конкретные вопросы. И я проведу параллели, покажу, в какой ситуации, <кхм> извините, в какой ситуации это приносит пользу, а в какой ситуации это приносит вред. Вот, в принципе, все, что я хотел сказать. Пишите свои комментарии, подписывайтесь. Берегите себя. Это очень важно в наше столь странное время. Всего доброго.